Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами, заново я. Серый кролик. <coughs> ну, как вы знаете, уже, может, кто видел у нас ЧП. Ой, господи, боже мой. Короче, три кормушки я уже отмыл. Нашел. Отмыли. Одну такую отмыли. Еще надо три железа найти. Они где-то там. Еще три. И одну пластику. Пластику там уже вижу. замыто Ах, Почему это случилось? У нас на поле... Здесь поле 150. Огромнейшая лужа. И походу вода просочилась под фундаментом. Не над фундаментом, а под фундаментом. И шла потоком сюда и с той стороны за Юлькой Почему именно сюда эта вся вода стекла, а не накопилась здесь внутри? Я не знаю, друзья. Сейчас, может, что-нибудь попытаемся отскопать. Главное, что ленточка моя выдержала, не обрушилась. Ну, сарай не обрушился. Почему не обрушился, не знаю, но может сейчас обрушится? Да. Так, э -э, кролики живы, потирали три мешка комбикорма. Ну, полезем, посмотрим, что тут как-то. Начал звонить по поводу щебня. Блин, щепень то есть золотой получается какой-то. Это вот и все надо. Синие там копает? Знаете, я думаю, сделать тут канализацию, блин. <связываю> Кроликом сделаю троупровод и будет тут канализация, наверное. Почему копаю? Мне нужно найти кормушки, которая смылась сюда. Напор воды был большой. Ой. Капец. Да, с той стороны выхода нет. То есть оно провалилось здесь. Слава Богу, что там еще и выхода нет. Насчет? Раскопки. Я думаю, магнитофон какой-нибудь. Что-то, какой-то кирпич или что-то. Ну, сейчас. Все равно сюда надо запихивать камни, кирпичи, потому что щебень сумма его. Ладно, Юлька, выходи, лади. кормушку забила. Ну-ка. Можно археологическими раскопками ну, заниматься. У меня сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это ж наша кормушка эта. Нет, блин, соседка. Нет, так это вот которая... И, И что-то еще. Ой. Вот еще сейчас вот, тут найдем да. чего-нибудь хорошего. Смотрите, кирпич. Ну, глубоко, ебанка. Ага. Кирпич сюда сами замоется. Слушайте, ну а. это вообще... Друзья, я кормушку сюда не запихал. Ну. Это ее смыло так, да. И закопало. Да. С ума сойти. Сейчас что-то есть. Еще кирпич. Да. Сейчас да. На, на целую. На новый сарай кирпичей найдём. Какие-то полени. Упал какая-то. Ну, прикиньте, какая яма. Ой. Страх. Это полено какое-то Потому что, кто раньше что захоронил, а. Поэтому там по образовалась полость. Сейчас. Куда это вода все? <как> Тут некие палки. Мы же колорит стали. Никто не курс. Какая-то полена. Но она не одна Еще здесь есть. Ой-ой. Какая-то свалка. <свяк> <свяк> <свяк> <свяк> так не достанется. Ой-. Ёбай. Ну -мо, такие говорю. Друзья, тут, наверное, какая-то. Потому что тут еще что-то. О, подожди. Ага, так что-то лежит там. Там еще там. Вопрос, друзья, это что-то. Или не стоит. Или сразу брать ключи, камни. Вот там еще та палка. Сразу говорю, деревьев у нас здесь никаких нет. Не было здесь. Да. И нет и не было. Ну вот так и еще засыпается. Ой, посмотри, насколько то все. Ой, ой, ой, ой! Вот, что все. Ёпанс это. Ой, может не трожь? Или Короче, надо. Короче, друзья, что делать? Что делать? Просто брать бетон и засыпать? Не бетона камни? Стала яма еще больше. Вот. Ну надо же стручки. Ну да, подкопать ее туда-сюда. Ой. Вот с этой стороны. Это, вот, это вообще. Ай, горя, горя. Что делать? Угу. Аж сам туда. Короче, друзья. Мое решение такое. Сейчас это все трамбуем. Ой, аж устал, бедный. Все это трамбуем. У меня там камни есть, кирпичи. На мотоблоке еще нужно провести еще рейсик кирпичей. Все это кирпичами залаживаем. Можно сделаем стяжечку сверху. Лажим. Ну и для надежности. Потому что там 100% какая-то полость есть. Видно, кто-то когда-то тут жил. Там мусора, хрен знает сколько. Ну, откопать это все сейчас. потому что сейчас у меня здесь фундамент. Не дай боже, он сейчас Ой -ой -ой. И тогда зачем это все делал? Но может все же нужно копать, друзья. Потому что сейчас уже три часа вечера с копейками. Забежала домой, сейчас ехать на работу надо. Видео будет завтра. Делать сегодня уже точно, здесь ничего не буду. С комбикормом вот что произошло намок. И вот такой вот стал. Скомковался. Да, три мешка я уже вынес. Куран туда. Ой, господи. Ведро. Я откопал сразу. Оно поломалось даже, видите. Мыло там отломалось ведро. Так что, кто проводил мне вчера кролику, не расстраивайтесь. Откупим мы вам ведро, еще лучше будет. Так, что хотелось бы сказать по поводу ошибок. Какая ошибка здесь? Блин, ну неужели 50 сантиметров надо фундамент делать было под каркас? Каркас брус-десятка. Я не думаю, что люди будут делать на 50 сантиметров. Да и спасли ли он мне 50 сантиметров, если бы такая хреномантия. С той стороны мы сейчас не ходим. Потому да, что... надо аккуратно. Да, а? мы можем провалиться. А? Чтобы не просесть Пробуем еще. здоровы До 3. них не дошло. Да, до них не сильно дошло. сильно такие Некоторые писали, друзья, что если сюда поставить блогу клетку, вот тогда была бы проблема. Во-первых, вот да. тяжелая и убрать куда-то проблема. И если бы она наклонилась бы, а она наклонилась бы сто процентов, было бы тоже проблема. А мы хотели ставить клетки, вот судьба, что мы еще не поставили. посадим Уже тогда не хватило Ой. Ну короче будем думать, как это заделать, чем заделать Проблема, знаете, тут же я планировал, чтобы это все здесь фекалии хранили, да, все пропитывалось А если мы сделаем стяжку, куда они будут пропитываться? Ну ладно, подумаем что-нибудь Думаю по пахах покажу вам, что тут произошло у меня Потому что в том ночном видео, сейчас 6 часов утра было здесь темно совсем, где на улице темно его многие не увидели. Все, подписывайтесь на канал, друзья, ставьте свои. Пишите, оценки. комментируйте, да, что делать. Может кто-то что-то посоветует. Подписывайтесь, нам будет это хоть немножко помощь. Все, всем пока, друзья. Будем носить кирпич и камни